Всем привет дорогие друзья, ужасающие новости, Пентагон, США вместе договорились сбивать НЛО. Я просто без комментариев, что происходит никто объяснить не может. Но три дня назад недалеко от Калифорнии был замечен гигантский НЛО. Да-да дорогие друзья, вот это и есть гигантский НЛО, который был замечен недалеко от города. Куда он шел? Необычные молнии, необычные страшные явления. Что происходит, я даже не могу объяснить сам. Мне кажется, что-то Земля таит огромную и необычную угрозу. Вообще-то посмотрите внимательно, что происходит. Множество тайн люди не могут объяснить. Красные облака. Это так думали. Когда они увидели неопознанный летающий объект, который двигался со стороны нью-йорка очень странно да как он появился никто объяснить также не может но зачем сбивать и для чего я не могу даже сам объяснить если сравнивать происходящие моменты истины которые сейчас происходят необычные катастрофы явления вулканы природные штормы дожди и много другое мне кажется что-то, дорогие друзья, надвигается, и оно уже на земле. Ждать осталось чуть-чуть, а именно что ждать? Я не могу также объяснить то, что это может быть и опасно. Сейчас множество военных переведены на красную зону. Что за красная зона? Это полные готовности. Но, исходя всей ситуации, люди замечают неопознанный летающий объект, которые появляются на Земле. Я, честно, не мог поверить своими глазами, когда увидел один видеосюжет. Недалеко от Колландии был замечен неопознанный летающий объект, который, запомните, вниз отпускал множество инопланетных существ, то есть десант. Вы видите эти кадры, как группа студентов засняли эту картину. Но я вам сейчас еще кое-что интересное покажу. Много тайн, которые скрываются на земле, они появляются сейчас. Люди, то, что видите вы, вы думаете, что это невозможно, такого не может быть. Увы, оно уже появилось и надвигается на каждый путь все ближе. Много чиновников уже закупили бункера и уже... Продлили туда провианта на 15 лет. Вы понимаете, что они ждут? Говорят, на Землю летят огромные, необычные НЛО, особенно злые. Тогда же НАСА отправила в космос радио, сообщение для пришельцев. Они приняли и ответили. Но ответили они ужасающим моментом. Что они могли ответить, никто не хочет про это говорить. Но один ученый, который работал в НАСЕ, рассказал, что они отправили в 2003 году, а в 2019 получили. И это ужасающее послание было сказано так. Мы придем за своим домом. Что это означало, никто понять не может. Но, мне кажется, это уже не шутки. Да, были время, пошутили, да и фиг с ним. Но сейчас... Происходит, дорогие друзья, глобальная и необычная опасность. То, что мы сейчас видим, оно может выйти из-под контроля. Мы видим необычный и ужасающий момент истины людей, которые пытаются заснять. А вот второй видеосюжет, который был сделан студентами, видели все это Голландия, необычный формат. В горах был замечен неопознанный летающий объект, который спускал на землю, можно сказать, десант удивительно но много чего мы не знаем про нашу планету что они хотят для чего или все начнется на земле но точно не в космосе и не в небе потому что множество тайн сейчас происходит катаклизмы эти природные явления сейчас делают свою работу ну а потом появятся те кто должен их чистить чистильщики так прозвали нло и пришельцев которые должны очистить планету от насекомых. Увы, дорогие друзья, но я думаю, что может быть, но это мое мнение. Оно не может быть с вами похоже. Ваше мнение может быть совсем другое, может они добрые, но пока мы не видим доброту и злость. Что будет, дорогие друзья, мы увидим в будущем. Но исходя всей ситуации, мы видим, как они постепенно... Пытаются достигнуть той цели, которая им надо. На и последний видеосюжет, который вы сейчас видите, я не знаю как объяснить. Необычная вспышка НЛО выпустила что-то на землю. Это также было на высоте. Индонезия в горах был замечен неопознанный летающий объект, который вышел из воды, а потом что-то рядом с островом выпустил. Много странного и необычного момента мы заметили, но также объяснить то, что оно вытворило, я не могу рассказать. Все эти видеосюжеты засекречены, и они под грифом секретность. Как из них выйти большую необычную подсказку, мы будем решать еще много-много времени. Но исходя от той ситуации, что происходит, мы видим на свои огромные экраны и маленькие телефоны то, что происходит. Да, дорогие друзья, это необычное, но очень странное явление, как НЛО готовится к штурму. Что будет дальше? Я не могу сказать. Но мое мнение, я думаю, что НЛО пытается разбудить вулкан, который находится недалеко от Индонезии. Я посмотрел, его может Пальность быть огромная и поднимется землетрясение. И подводные вулканы проснутся около 13 штук. Зачем они это делают, я объяснить не могу. Но то, что мы видим, дорогие друзья, это то, что надо менять. Менять надо себя, а остальное потом будет. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Поставьте лайк, ну и подпишитесь. До новых встреч. Пока. Пока.